Um, спасибо за розы где мальчик мальчик на работке работает работку там слава богу с у нас успокоились не совсем слышу я без музыки специально сижу потому что um, вставать не буду в кровати Охренеть, это красиво спасибо очень приятно Короче, а что они делали? Они рут там как резанные. Не знаю, что они делают. Шумели. Они ну, тоже шумели. Там вор такой стоял. Специально включила, короче, музыку, чтобы, если что, блин, в прямом эфире было что-то слышно. Потому что мне страшновато, если честно. Они там что-то исполняют уже который день. Что-то до этого все тихонечко так было. Они тихонечко сидели. Сейчас что-то вообще, блин, прихренели. Брови тебя огонь. Как... Скажи, зачем в курсе,